There you go to the girl. There you τ я ими ах, другим не возьму это я Субтитры Я не куда еще пойду. не пока... Oh, Kubeba, Baba Tip to. Yeah, I took this school. This, this, this. this. <coughs> Да, я. Нет, ты шучу, ты шучу, ты ты Ну, не трещишка. О, я тифф, и Валдыш. Ливи. Ливи. You can You can You can Да Все, sure, Lip dip no mm.